Ну и дальше вот, собственно, такие примеры из этого стандарта по основным классам оборудования, ну видно, да, то есть то, что я проговорил словами, есть определенная информация, как вы будете классифицировать аппараты. То есть, если есть у вас там процессные люди, химики, энергетики, нефтяники, то есть там совершенно нетривиальная тема это описание аппаратов. Химических аппаратов, Ну Но вот здесь показан пример, как мы делаем это в проектах. То есть есть подклассы этих аппаратов. Есть основной принцип классификации и конструкция. То, что я говорил, да, основные узлы аппаратов, это вот они здесь обозначены, модели аппаратов. Я думаю, что большинству непонятно, что здесь написано, но мне там как химику по образованию понятно. Это модель аппарата, которая загастированная, которая позволяет искать однотипные аппараты по любому производству, исходя из этого классификатора. Для меня важно понять, что процесс у нас структурированный, то есть любой объект проходит в такие как бы, этапы описания, и на выходе получается высокая степень нормализации. По насосам, да, поговорили, то есть какие они бывают, принцип классификации, узлы, заводские модели, понятно, да, то есть любой класс, соответственно, видно, что он выглядит в виде таких правил, по которым описывается этот объект в информационной системе. Эктически машины, да, то есть мы на самом деле говорим, что это не это двигатели, а машины, да, есть целый класс систем, систем оборудования, это машины, там генераторы и двигатели. Это самый распространенный на самом деле машины. класс оборудования на всех производствах, это электродвигатели. Они есть у всех, они устроены одинаково. все не описание этих объектов, они очень высоко нормализованы. И, кстати, как с точки зрения поиска техкарт на обслуживание этих объектов, эти техкарты, они уже достаточно давно используются. Энергетики. Ну, то, что говорил про типа то есть контроль местные приборов и арматуры, опять-таки наша рекомендация на проектах, дальше будет пример небольшой, здесь такие общие слова, это классифицировать их укрупненно, да, то есть именно по назначению для чего предназначен этот прибор, для давления расхода. И, исходя из этого классификатора, уже строит систему там, описания объектов киповских э, приборов.